Современное производство представляет собой комплекс, состоящий из целого ряда составляющих. Количество персонала, производственные мощности и помещения, СХ, административные сооружения, склады, инфраструктура и многое другое. Важный компонент бесперебойной работы – наличие постоянного канала связи. Поэтому к выбору рации для производства стоит подойти серьезно и ответственно. Бирая рацию для производства, следует обращать внимание на несколько параметров. Надежность радиостанции обусловлена характером использования. В условиях производства ваш аппарат будет находиться под воздействием атмосферных или агрессивных промышленных явлений, таких как дождь, снег, низкие и высокие температуры, вибрация и удары. Вот поэтому радиостанции должны обладать крепким, защищенным от внешних воздействий корпусом. Следующее важное условие. Это конечно же удобство использования. Рация должна быть компактной и легкой, чтобы удобно лежать в руке, либо располагаться в кармане, а также иметь минимальное количество органов управления, чтобы не вызывать затруднения в обращении, даже у технически неквалифицированного персонала. Хорошие качественные рации способны работать автономно довольно долго. Емкость аккумулятора должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать без подзарядки продолжительный рабочий день, допускать возможность быстрой подзаряд и сохранять работоспособность в широком интервале температур. Мощность радиостанции не основной критерий, если максимальный радиус действия ограничен несколькими сотнями метров. Для такого объекта вполне подойдут радиостанции на 1-2 ватта. Но если площадь производственных помещений довольно большая, толстыми стенами или железобетонными перекрытиями лучше обратить внимание на радиостанции с мощностью передатчика не менее 4 ватт. Гарантией устойчивости к помехам может стать наличие у радиостанции CTSS и DCS системы тонового шумоподавления. Ее преимущество в том, что она не только более помехоустойчива, но также способна разделить частоту общения по принципу свой-чужой. Компания Радиосила готова предложить вам Несколько моделей радиостанций, подходящих под эти требования, Обращаем ваше внимание на то, что дальность действия напрямую зависит от места использования радиостанции, поэтому мы предлагаем сначала протестировать модели в ваших условиях эксплуатации.